И на связи максим петров интересное видео мне кажется сейчас получится можно его заглавить как зима близко много-много ждут зиму да многие ждут кризис здесь не то что близко да? если посмотреть вспомнить там сериал кто смотрел игру престолов то так называемые белые ходаки появились, да? и вот э, сейчас хочется о таких белых ходаках поговорить, э, которые наблюдаются уже. То есть это то, что страшно, то, что лично мне очень страшно. То ответы на вопросы. То есть возникают вопросы, на, ответов на которые просто элементарно нету. И что это за вопросы такие, о чем хочется поговорить? Это фундаментальные показатели, фундаментальные показатели в первую очередь США и Китая, которые идут в разнос, которые противоречат друг другу. Но давайте, наверное, таймит не буду. Король ночи, да, он уже пришел. Что это за король ночи? Это инфляция. Почему это страшно? Почему это опасно? вышла статистика, статистика за январь 2020 года, в рамках которой инфляция в Соединенных Штатах Америки составила годовое выражение 2,5%, а в то время как таргетируемый уровень со стороны Федеральной резервной системы США составляет 2%. То есть инфляция по итогам января 2020 года США на 0,5% на 50% бассейн. Выше таргет. То есть у вас получается ставка по кредитам составляет 1,5% на 1,5-1,75, а инфляция уже 2,5%. На самом деле за ноябрь, декабрь и происходит ускорение. Причины ускорения, да, то есть причиной ускорения инфляции является все те же самые. То, что тянет рынки вверх, то, что приводит к тому, что рынки акций растут. Это конечно же доставление в Федеральную резервную систему США ликвидности. 600-700 миллиардов долларов вкуленные за 3-4 месяца, они, естественно, не могут не отразиться. А финансовая система, она не резиновая, если ты вкуливаешь в нее ликвидность, соответственно, это приводит к инфляции. Второй показатель, второй, второй король ночи, инфляция в Китае, в Китае инфляция превысила 5%, при ставке 4-5%. Что тоже является негативным сигналом. То есть, что мы по факту получаем, что мы по факту наблюдаем. Мы наблюдаем ситуацию, при которой, чтобы оставаться в фазе роста роста экономики, роста потребительских расходов, росте безработицы, вам нужно продолжать предоставлять ликвидность. Вам нужно печатать деньги, вам нужно держать процентные ставки на низком уровне. Но не работает экономика, замедляется удерживать вы на инфляцию уже в таргетируемом уровне не можете, у вас инфляция выходит из-под контроля. И здесь, соответственно, возникает вопрос, или ты должен ужесточить кредитно-денежную политику путем ограничения предоставления дополнительной ликвидности или путем повышения процентов ставок. То есть на самом деле делаешь и то, и другое. То есть ты должен ужесточить монетарную политику, иначе у тебя инфляция выйдет из-под контроля. И начнется галопирующая. А галопирующая инфляция приведет к тому, что ты тогда будешь вынужден резко и намного поднять процентную ставку. Или ты превышаешь их постепенно, и тогда как-то контролируешь инфляцию. Если ты это пускаешь на самотек и предоставляешь ликвидность, то в этом случае а, с тобой это сыграет злую шутку. То есть ты в будущем, когда у тебя она разгонится и выйдет из-под контроля, ты должен будешь ее очень серьезно и сильно охладить предоставив повысив резко повысив процентную ставку и сократив предоставление ликвидности а рост процентной ставки управление инфляцией, введение ее снова в таргетированный уровень 2 процента это что это конечно же получается у нас рост процентных ставок то есть тебе чтобы Держать инфляцию под контролем, нужно повышать процентную ставку и прекратить давать ликвидность. Причины разгона инфляции и в США и в Китае какие? Опять-таки, давали ликвидность. Федрезерв через операции Репо. Китай через снижение объемов резервирования для коммерческих банков. И ты получаешь то, что получаешь. Вот, а, вот они, эти, короли ночи, которые сейчас меня очень и очень сильно без. Заботят, на которые я обращаю внимание. И самое главное, если посмотреть по направлению движения умных денег, несмотря на то, что рынки обновляют, ну то есть возвращаются к своим максимальным историческим значениям, они в рынок не входят. Второе, аллокация активов очень высокая доля аллокации активов. Я это вижу сейчас по денежным потокам. 69% активов размещены. Ну, ребята, в рамках закрытого клуба инвесторов, они знают, я им ежемесячно эту развесовку привожу. Сейчас в публичном доступе я эту информацию вам по этическим соображениям предоставить не могу. Но а если говорить о том, где находятся активы, 69% ребят это 20-летние трезжиря, это облигации, доходность по которым зависит от инфляции, это коммунитет. То есть фактически 50 процентов активов находится в антиинфляционных инструментах. А ребята не дураки, ребята понимают, что делать. И понимают, что будет игра, будет торговля, рынки еще могут обновить максимумы, но на рынке агрессивного капитала их фактически нет. Доля на Imaging Markets сократилась там до 2 процентов. Доля на Total Markets, общемировая, сократилась до 20%. Консервативные инструменты, в консервативных инструментах сидят большие деньги в настоящий момент, а в консервативных антиинфляционных. И меня это очень серьезно беспокоит, да? То есть и к этому нужно быть готовым, поэтому я планирую 18 февраля 2020 года провести вебинар куда инвестировать в 2020 году, то есть поговорим там на протяжении, я думаю, полутора часов о том, что же происходит, более подробно в рамках еди... одного видео, естественно, я не расскажу всего, и если интересно, то под видео будет ссылочка, регистрируйтесь на вебинар, встретимся, пообщаемся, поговорим, рад буду вас видеть. А у меня, в принципе, на этом сегодня все, если понравилось видео, то поставьте лайк. Подпишитесь на канал, щелкайте колокольчик, чтобы получать уведомления. А, комментируйте, друзья, пожалуйста. Я рад вашим комментариям. Если есть интересные комментарии, интересные вопросы, будем делать и видео. На этом у меня все. Пока-пока, до свидания и удачи.